Всем привет! С вами канал Grinch и меня зовут Оля. Я руковожу интернет-проектами по лесному направлению, поэтому тема этого ролика для меня особенно близка и радостна. Сегодня я с хорошими новостями. В прошлом году, 15 ноября, мы передали в администрацию президента обращение с просьбой не отдавать земли национального парка ЮГУ-2 под добычу золота. Обращение подписали 105 538 человек и к нам прислушались. В официальном ответе администрация президента признала исключение части территории парка незаконным. Расскажу вам поподробнее, как все было. Прошлым летом нам стало известно, что из нацпарка «Юг-2» планирует исключить участок под добычу золота. Минприрода России под видом расширения парка собиралась отдать 50 тысяч гектаров уникальных заповедных земель золотодобытчикам. На часть территории претендовала Зоо Gold Minerals, уставной капитал которого находится на Кипре. И это не первый случай. Уже 25 лет мы вместе с вами отражаем атаки золотодобытчиков на нацпарк. Почитайте статью «Север помнит». Ссылка в описании. На севере национального парка юг 2 обитают редкие виды животных и растений. Проходят основные туристические маршруты. Золотодобыча разрушает экосистему и создает множество экологических проблем. Шум техники и грохот взрывов прогоняют зверей и птиц с насиженных мест. Пыль отравляет воздух. Грунтовые воды сгрязняются токсичными отходами золотодобычи. От чего иногда гибнут целые реки. Чтобы сохранить уникальную природу Севера, российское отделение Greenpeace предложило гражданам России обратиться к президенту с просьбой защитить национальный парк. Нам противостояли очень влиятельные люди, но благодаря поддержке огромного количества россиян нам удалось добиться официального ответа администрации президента. Исключение части территории из границ национального парка противоречит действующему законодательству и международным обязательствам Российской Федерации. Несмотря на однозначный ответ администрации президента, лицензия Gold Minerals на разработку месторождения в границах нацпарка действует до 2029 года, хотя она и была приостановлена. И 25 лет опыта борьбы за сохранение парка показывают, что у лоббистов добычи золота на заповедных территориях завидное упорство и терпение. Мы будем добиваться окончательного отзыва лицензии на разработку месторождения «Чудное». Помогите нам и дальше защищать дикую природу. Сделайте любое пожертвование по ссылке в описании. Еще с прошлого ролика про экологичную свадьбу я задолжала вам интересный факт про себя. Я делаю украшения, а также игрушки для кошек и цеперив попугая попки. Спокойно. Он добровольно отдает, линяет каждый год. Изделие можно получить, сделав пожертвование в Greenpeace на платформе Героя от природы. Кстати, вы тоже можете создать там свой проект. Ссылка в описании. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Оля. Мне будет приятно, если поставите лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!